Вот что кузнечики стрекочут нам в ответ, На наши страхи постарения и пьют рассуды и ступления, Вися на стебельках на весу, С алмазинками на носу, И каждый крохотный зелененький поэт Нет лет, вот что звенит, как будто пригоршня монет В карманах космоса дряво корсть монет. Вот что гремят, не унывая, Все недобитые трамваи, Вот что ребячий прутик пишет на песке. Вот что, как синяя пружиночка, Чуть-чуть настукивает жилочка У засыпающей любимой на виске. Нет, лет, мы все, впадая в дуру статность, Себе придумываем старость. Но что за жизнь, когда она самозапрет? Копти любого старика, И в нем найдешь озорняка, А женщины не молодые. Все это девочки седые, Их седина чиста, Как яблоневый цвет. Нет лет, есть только чудные и страшные мгновения. Не надо нас делить на поколения, все поколениясть вот гения в секрет. Уронен Пушкиным дуэльный пистолет, а дым издула, смерть не выдула, и Пушкина не выдала, не разрешив не умереть, не постареть. Нет лет, а как там быть не гениальным, но все-таки многострадальным, Чтоб и шкафы не одет? С угрюмым грохотом оввальным, Грозя скалам тривиальным, Не выпал собственный скелет. Любить, быть вечным во мгновении. Все те, кто любят, — это гении. Нет лет. Для всех Ромео и Джульет В любви полмига, полстолетия. Полюбите, не постареете. Вот всех зелененьких кузнечиков совет. Есть весть, и неплохая, облагая. А что существует жизнь другая. Но я смеюсь, предполагая, что сотни жизней не в другой, а в этой есть, и можно сотни раз отсвесть и вновь расцвесть. Нет лет, не сплю, хотя давно погас в квартире свет, и лишь поскрипывает дряхлый табурет. Нет лет, нет лет.